Любите голубой цвет? А знаете ли вы, что означает голубой цвет в психологии и какими чертами наделены те, кто предпочитает этот цвет? Ответ на все эти вопросы есть в этом видео. Голубой цвет по своей природе весьма разносторонний цвет. Многие его считают вторым белым. Голубой — это символ чистоты, нежности, креативности, размышлений и спокойствия. Это и небо, и морские просторы, покой, свобода и воздушная легкость. Это свобода бытия, которая настраивает на позитив. Кому-то он может показаться легким, прохладным, ветреным, воздушным, а кому-то даже пассивным. С психологической точки зрения, если вы хотите оторваться от длинного мира и остаться наедине с собой, рекомендуют окружить себя голубым цветом и в одежде, и в интерьере. Он помогает оторваться от проблем и суеты окружающего мира. Иногда голубой цвет, лучше даже чем зеленый, обладает успокоительным эффектом, ограждая от негатива. В одежде голубой цвет символизирует лояльность, доверие, подчеркивает социальный статус своего почитателя. Человек, который выбирает вещи этого цвета по своей натуре, легок и не отразит. Этот цвет вызывает интерес, он чрезвычайно тесно связан с интеллектом. Зачастую легкий голубой цвет выбирают мечтательные натуры. С его помощью ощущается своеобразная невесомость и свобода. С таким человеком будет чрезвычайно интересно вести диалог. Исследования психологов подтверждают, что голубой цвет способствует повышению уровня общительности. Поэтому есть рекомендации окрашивать стены в учебных заведениях в голубой цвет, чтобы ученики могли не бояться высказывать свое мнение и вести диалог. С медицинской точки зрения доказано, что голубой цвет снижает частоту пульса. Он своеобразно охлаждает и успокаивает. Поэтому без лишних раздумий можно выбирать одежду и атрибуты интерьера голубого цвета, чтобы всегда чувствовать легкость и воздушность. Чтобы вопрос не возникал, подпишись на наш канал.